Я здорова, с вами игры Дронов. Это видео про то, как играть по сети со своим другом. Дремя, 2021. Итак, друзья, все вы знаете, как играть в матчи карьеры. Но здесь все просто, нажали в следующий матч и в бой. Также наверняка многие играют в DreamLiga Здесь тоже не возникнет много проблем. Если у вас хорошая команда, то здесь вы сможете заработать много монет и кристаллов. Также здесь доступен режим событий. Вы можете заработать свои первые кубки. А сейчас для тех, кто не знает, хочу показать, где находится режим игры с другом. А находится он находится на в менюшке больше. Это там, где находится режим тренировки. Также здесь есть яркие моменты, рекорды и титры. Больше всего нас интересует вот этот пункт «Локальная сетевая игра». Заходим в нее, Нажимаем на кнопку «Создать игру». Не забываем про Wi-Fi. Поиграть с другом у вас получится только если вы будете находиться в одном помещении. Теоретически можно сделать его на любом расстоянии, но информация еще не проверена. Так, теперь просим своего друга, чтобы он тоже зашел в локальную сетевую игру. И здесь они делают ошибку, нажимая «Создать игру», и этого делать не нужно. Потому что вы не сможете соединиться друг с другом. Вам всего лишь нужно зайти в локальную сетевую игру и немного подождать. И когда у вас появится название устройства, просто нажмите на самую верхнюю кнопку. И ждите соединения со своим другом. И вот, пожалуйста, я запустил игру с двух своих аккаунтов. Ну и дальше, как и обычно, видео заставка, составы и так далее. Кстати, хочу рассказать одну фишку, что даже при игре с другом вам за это платят монеты. Немного, но все лучше, чем ничего. А для тех, кто досмотрел до этого момента, небольшой бонус. Есть информация, пока что не проверена, что можно играть на расстоянии со своим другом. Для этого заходим в DLS Life, регистрируйте свой аккаунт через Facebook. Главное условие, чтобы вы должны быть с одной стороны и в одном и том же туре. И очень с большой вероятностью, то, что вы сможете попасть друг с другом. Всем спасибо за просмотр, кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!